Вот. Так, ну вот. Наша первая утренняя рыбка. О, поймали. Сейчас, Олежа, подсачит. Я к нам пошла, к нам. Ну, чавычка, небольшая, но чевычка Довольно шустро. Есть. Есть. Таша ловит, молодец, умничка. Все, больше не подматывай, больше не подматывай. Берем, оп, И взяли, вот. Все. Все, все. Давай не будем отвязаться. на вроде подходит. Давай ее сейчас. Она уже близко. ее возьмем. Возьмем, да. она близко. Все. Сядь, сядь, сядь. Уди. Возьмем, возьмем. Пойдем. Она уже осезала. Где? Где не вижу? А, он сейчас поведет. Угу, угу. Ух ты! А -а -а -а. Снимайте, снимайте! Да снимаю. Вот она, вот она, вот она, вот, вот она, вот она. Вот она быстро передвигается. Да, да. Так. Удочки. Вообще не вижу, где. Тихо, типа, главное сейчас мы шумито. Пиши. Подметка, что Тихо. Вот она, вот она, ага. Я ее вижу. воду. С морды надо. Большая с морды может не поместиться в сачок. Ну все. -мо, она нашу лодку тащит. Успокойся. Под лодку, под лодку пошла. Не-не-не. Есть. Есть. Вот это, да. О, похоже, самка. Это самка. Иди, иди, иди, иди, ага, туда. Так, так, разбежались Ты все, снимаешь? разбежались, да, я снимаю. Все, давай. Серега, молодец. Вот <с так вот. Что, отвязываться? Отвяжусь. Да, да, да, да. Я ее... Похоже, это... Не вытащишь? Главное, что в коряги не зашла. Да, она что-то туда, куда-то поперла. Просто отпустить ее. Саша, сачок суломанный, не помни. Итак, давай, это, главное сейчас по лодке не ходить. Чтобы... Ага. Ходи вперед на но нос. Угу, угу, угу, угу. Так. так. Приятная тусовка. Очень приятно. <свят> очень приятно. <свят> Для мужиков приятная. <свят> очень приятно. Ну так ну такая. А а видно ее, да? Да. Было да, видно? Да, да. Хорошая. Рыбина. Вот так вот у нас с Урала, ребята. Приезжают и облавливают местных. Вот как вот с ними разговаривать, да? Только? Просто пустить. Я увидел. Заводить. Ну это непоская, ну. Ну, все, а? Ну, а тебе слабо, Иван Мас? Да, мы сейчас будем отпускать. Поймали, Все, посмотрим, как отпускаем, да конечно. пользу случаем, передаю привет маме. все-все-все-все-все, да, горит ушла родная так, у нас очередная рыба никогда не так, небольшая тусовка в лодке. Лодку не перевернуть. Ну, угу. Держу. Давай я его сейчас подведу, возьмем ее. Бабарить, бо бабарись, бо пока с ней. Просто поставь ее воду. Воду он туда пока вот так вот ловят сибирские парни уральские ну, уральские сибирские саша ты рыбу не захватываешь Хороша. давай отпускаем отпускаем отцепилась и отломилась Сегодня все хаяли, думали, что день неудачный. Но под конец немножко повезло. Ну, ⁇ лки-палки. Хороший был.